Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Власенко. Я хочу вам представить тарелки турецкой фирмы Босфорус серии Новый Орлеан. Эти тарелки сделаны из плава B20, обладают очень коротким сустейном, быстрым затуханием. Я их использую в стилях свинг, латин, даже фанк. Тарелки Босфорус производятся вручную, поэтому каждая тарелка даже одинакового диаметра может звучать по-разному. У меня они звучат так. Покупайте тарелки в Москве в магазине Boombox и наслаждайтесь. Здравствуйте, я Владислав Баракин, играю в группе Буги Child и с блюзовым исполнителем Биг Боб Кораблин. Семь лет назад я приобрел в компании Boombox тарелки Босфорус Нью Арлианс серия хай 14 дюймов и рай 14 дюймов. До сих пор они радуют меня своим звучанием. Звучание стало только лучше, как хороший коньяк. Сейчас я продемонстрирую вам хай -хэт. Тарелка Райт. 20 дюймов.